Итак, огонь, мужская стихия, которая имеет отношение к экспансии, к проявлению. И если Земля это состояние, состояние погружения, сохранения, компактности и взращивания в себе какого-либо чувства до поры, до времени, изменение собственных ощущений и собственных состояний, то огонь, конечно же, это все качества мужского проявления ни в коем случае не сохранения, а напротив изменения, изменения. Огонь подобен оргазму, он никогда не действует постоянно, это всегда вспышки, это всегда выплески. Но такой выплеск является катализатором любого движения, любой трансформации, любого изменения. Если в землю взошел огонь, она уже не может быть иной, и она обязана будет изменяться под воздействием этой вспышки. Огонь это прежде всего скорость, проявленный по уровню эфирного тела человека, предопределяет качество эфирки, именно огонь. не эфирка, предопределяет качество огня, а огонь предопределяет качество эфирки. Знания нашего эфирного тела могут понять нам, лучше дать понять возможность характеристики огня. А именно, наше эфирное тело изначально предназначено для того, чтобы а энергию аккумулировать, для того чтобы, во-первых, иметь некий неприкосновенный энергетический запас, а во-вторых, для того, чтобы быстро регистрировать все проблемы, которые происходят в теле физическом. И этим занимается именно эфирка, если на физиологическом уровне возникают какие-то процессы, необратимые изменения, первое, кто должен среагировать на это, это эфирное тело с соответствующими ощущениями. И качество скорости здесь очень важное. оно должно среагировать не завтра, а прямо сейчас. Поэтому это нервы, это огонь, это скорость передачи информации. И чем более проявлен огонь, тем в большей степени будет работать скорость мышления. Скорость мышления, которая не имеет отношения к морально-этическим нормам. Вот что важно. Основная задача огня это найти пищу и поглотить ее. Огню абсолютно все равно, что поглощать. Органика органика, значит съедобно. И поэтому огонь, конечно же, старается захватить землю, захватить ее во всем объеме. Как Мужчина, у которого ярко проявлен огонь, старается всегда реализовать себя во многих женщинах, это нормально. То есть это нормальное качество мужчины с хорошо проявленным огнем. Воплотить себя во всех формах, во всех женщинах, во всех проявлениях, во всех делах, во всех идеях. Да? То есть Максимально распространить себя, максимально оставить о себе след это нормальное качество огня, состояние огня, которое вы точно так же будете в себе возбуждать, несмотря на то, что вы в большинстве случаев здесь женщины. Это не имеет никакого значения, потому что повторяю, мы с вами в итоге добиваемся качества равновесия, значит и Огонь и Земля должны быть проявлены у вас адекватно и одинаково. Но Огонь имеет право быть такой силой, какой проявилась Земля. И поверьте, Земля здесь несколько первично. Огонь может стимулировать Землю к развитию, к иному наполнению, когда он в должном объеме чуть-чуть начинает доминировать над землей. Но также, если эта доминантность будет пролонгированного времени, он может и подчинить Землю себе как раз как в описанном выше случае, он скажет только так и никак иначе, как деспот муж, например, устанавливает правила жизни для своей жены из дома не выходить, юбок не носить там, ну и так далее. Вот если чуть больше начинается давление, если жена начинает превышать мужа, да, то на Руси это называется подкаблучником, а это значит о том, что он не может выполнять свою функцию экспансии себя в окружающую реальность, он не будет приносить добычу отовсюду, а только лишь по разрешенным возможностям, по разрешенным каналам. Огонь должен быть проявлен сильно, но не сильнее, чем позволяет ему Земля. Если первоосновы вашей Земли, первоосновы вашей кармы ноль, пока наполнены не в достаточном объеме, чтобы определять, как их нужно заполнять в дальнейшем, чего хватает, чего не хватает, то соответственно Огонь не может быть очень ярким и как следствие экспансии в окружающую реальность такого человека, не может быть яростный, не может быть. он не выдержит конкуренции среди других огненных носителей, они его очень быстро поглотят, поглотят вместе с его же землей, он станет зависимым, эгрегориально зависимым, идейно зависимым, тем самым подкаблучником, только уже не от жены, а просто от других структур. Понятно? Я объясняю да? мои метафоры. понятно. А, поэтому здесь, здесь очень важен этот принцип равновесия. Да? Мы с вами пробудили свою собственную землю и увидели, она такого-то качества, она такой-то глубины, она такого-то объема, она такой-то мощи. Значит, соответственно, ей должен быть дан адекватный огонь, не меньше, чем она просит, но и не больше, чем она возможно взять. Потому что на уровне энергоинформационных процессов сознания огонь олицетворяет собой скорость течения информации, темп. Соответственно, сами знаете, да? вроде бы как воспринимаю, воспринимаю, воспринимаю информацию, а потом в какой-то момент начинается ступор. Я понимаю, что туплю, не воспринимаю. Информация, которая вошла в сознание, но не будучи оцененной адекватно, становится для разума излишней нагрузкой. Разум либо закроется от этой информации, либо подчинится ей, покориться. Да, я чего-то не понимаю, но я восприму все на веру. Вот это вот качество излишнего доверия связано с тем, что разум слаб, а поток информации очень силен. Особенно такой сильный поток информации всегда идет от религиозных эгрегоров. Это плотно сформированное учение, очень плотно сформированный канал, который имеет право управлять огненными потоками этого мира в первую очередь. И, соответственно, тот поток, который они пускают, он для очень мало кого становится понятен. Да, ну вот как понять это самое библейское учение, если не изучать его? Да? Только вот есть поп, есть ты. Да? Вот Поп сказал, ну ладно, живем, как сказал поп, он мудрый, толстый, ему видней, наверное. И в результате получается вот та самая зависимость. Если ты принимаешь на веру что-то, не разобравшись в вопросе, не изучив его досконально, ты становишься зависимым от того, кому доверяешь и от того, чему ты доверяешь. И я думаю, что вы вспомните огромнейшее количество ситуаций в своей жизни, когда вы поплатились своим, своими правами именно по причине доверия. Информационный поток, который вы доверчиво впустили в себя, начинает заниматься трансформацией вашего сознания. Поэтому скорость информации, скорость потока огня должна быть в вашем сознании урегулирована вашей же землей. И они должны развиваться равновесно, гармонично. Чуть развилась земля, она добавила огня. Чуть огонь стал в окружающем мире выше, чем был раньше, земля начинает догонять, то есть активно и усиленно развиваться. И вот на этом динамическом равновесии строится нормальное, адекватное развитие человеческого разума, но стоит только чуть более подняться огню или чуть более подняться земле, получится разрыв, разрыв в контакте, то есть это будет либо Адам-Ева, либо Адам-Лилит, в первом случае это полное подавление, во втором случае однозначный разрыв, а однозначный разрыв это внутренний разрыв, разрыв неприятия, тотального неприятия всего чего угодно. Тебе говорят да, а ты нет исключительно из упрямства, поэтому огонь, конечно, в сознании должен быть и искусство воли управления и тем и другим высочайшее искусство, которое мы с вами учимся и будем учиться дальше. Стихия Огонь воспринимается на уровне эфирного тела, безусловно, отражается на уровне аджна чакры, на уровне будхиального тела. Представлена в нашем сознании так же, как и Земля, трижды по второй чакре, по аджна-чакре и по сахасра-чакре. Но воспринимаем мы ее в чистом виде, конечно же, через эфирное тело. Значит, соответственно, что-то изменится в сфере наших ощущений. И ощущения наши должны быть такие, какие необходимы нашей Земле, не больше и не меньше. И если ощущения начнут меняться, это будет говорить о том, что все происходит правильно, Земля регулирует этот процесс, сама Земля говорит, у тебя должна быть такая-то скорость реакции, такая-то скорость восприятия информации, форма восприятия информации тоже должна быть для тебя удобна на слух, на глаз, там, на вкус, на цвет, То есть у каждого своя форма и ни в коем случае ее нельзя нарушать. И Именно своя форма, свое предпочтение в скорости, объем информации, вид информации очень сильно обострятся в момент, пока вы будете работать с огнем. Вот четко будете чувствовать, час, например, Времени информацию воспринимаю хорошо, после часа сознание начинает пробуксовывать. Это следует учитывать в своей жизни. Следует, значит, после каждого часа сделать делать перерыв. Да? А информация лучше у меня воспринимается аудиальная. Да, вот Идеальную информацию я, например, могу полтора часа без перерыва. А вот визуальная информация, через каждые 40 минут надо отдыхать, потому что уже понимаю, что не запоминаю половину. И вот очень важно на огне, чтобы вы это качество непременно осознали, как, какая, в каком объеме информация вам нужна. Так, чтобы ваша земля не страдала, но в то же самое время и не была ущербна. Сфера ощущений, как сфера быстроты реакции на вновь отменяющиеся обстоятельства, это тоже функция огня. Поскольку они занимаются экспансией, очень важно, чтобы эфирка была чувствительна. Куда можно залезть, куда залезть нельзя. Это вот такая интуиция, здесь эта ниша занята или я могу, я здесь сильнее, мой огонь сильнее, чем тот, кто сейчас эту нишу занимает. Значит, я его могу поглотить и его огонь и его землю вобрать в себя и стать сильнее. На уровне огня никогда не существуют морально-этические нормы, то есть огонь знает, если есть пища, ее надо поглотить. Огонь не разбирает осина хорошо, а там береза плохо, не надо, надо есть осину, березу есть не надо, если начинается лесной пожар, он ест все. Не разбирая древнее дерево, молодое дерево, хорошее благородное дерево, неблагородное дерево. И так далее. Он ест все. Точно так же и огонь в человеке, если он видит свободную нишу, если он видит свободное пространство или пространство, занимаемое лицом, которое занимает с точки зрения вашего огня не по праву, то есть слабее, пища, он обязательно будет стараться это пространство поглотить. И сопротивляться ему вы ни в коем случае не должны. Позволит вам это качество проявить именно равновесие огня и земли равновесия. Потому что если, например, огня в человеке больше, чем земли, он пойдет на рискованные предприятия, иногда не понимая, что он залезает на территорию более сильного. И тогда его, естественно, ждет проблемы. Или напротив, огонь слаб, земля сильна. Земля не старается идти в экспансию, да, и качество это проявляется в человеке. Вроде бы человек и видит, можно было бы сюда, вот свободная ниша. Вот. Ловим момент, да, вот интуиция вроде говорит, можно, а земля говорит, куда, чего, не-не-не-не, не надо. Дома сидим. И наша маленькая ниша, вот здесь у нас палатка у метро рыбацкая, вот ты достаточно нам палатки у метро рыбацкая, да, зачем нам пять на земной площади, далеко ездить, не будем брать. Ну, грубый пример, коммерческий, но вот так вот проявляется сила земли, но слабость огня а сила огня, но слабость земли проявляется, что ты э, начинаешь лезть, например, в бизнес, где уже все распределено. Да, там, покупаешь акции Газпром нефти, когда тебя не просят совершенно этого делать. Ну и так далее. Извините, такие плебейские примеры, но они вот, они вот очень понятны. Да. С огнем, огнем, чтобы он поглотил... Обычно так и делают. обычно так и делают женщины, в которых земля проявлена в большей степени чем огонь по природе по своей, всегда стараются найти мужчину с ярким огнем. Они правда, конечно переживают, что он бабник, потому что это естественное свойство его характера. Вот. Но почему-то все мужчины, не бабники, все удивляются, почему нас таких положительных женщины всегда меняют на бабников. но парадоксы, правда, женщины правда ведь. Правда, правда, правда. Это вот помните а, беспреданец Островского этот знаменитейший монолог Карандышева, Он спрашивает Ларису Агудалу: ну, объясните мне, Лариса Дмитриевна, ну почему женщины а, всегда мужчинам положительным предпочитают людей порочных? влюбленными глазами на Паратова дрожа смотрела, да, а он видя это, говорит, я не понимаю, я же положительный, я же крестьянин, я все по христианству, я такой из себя весь правильный, я буду вам хорошим стабильным мужем, а ей не нужен стабильный, ей нужен вот такой вот всплеск, взрыв, вспышка. Ну и наоборот, женщины с очень ярко проявленным огнем, с определенной мускулинностью, конечно же, будут искать мужчин для компенсации себе более таких приземленных, спокойных. Да? Обычно этот брак, если и держится долго, то не приносит удовольствия ни тому, ни другому. Не должна женщина идти по пути наименьшего сопротивления, даже с ярко выраженным огнем, всегда искать мужчину с еще большим огнем. И это будет правильно, это будет развитие. Вот таким вот образом. Итак, да, но когда в человеке все это гармонично, а... Не поняла слова. Да, это самое лучшее. Вот если у человека, у женщины равновесные, у мужчины равновесное, это самое лучшее. Но поверьте, в природе такие уникамы почти не встречаются. А если встречаются, то, как правило, людская масса им не нужна. Они со своим партнерством уходят куда-нибудь подальше от людей, чтобы люди не нарушили этого хрупкого равновесия, которое, возможно, они создали с таким трудом. Да? Поэтому, если они и занимаются социальной жизнью, то вот только вот так. Сидячи где-нибудь на ГАА и вот глядя вот в этот, вот, вот в этот экран. Да, и другого вида бизнеса, связанных с обычной человеческой жизнью, и с обычными человеческими вот этими играми Огонь-Земля, они не, не участвуют. Войдя в состояние Огня, вы будете развивать в себе это качество. Если он был у вас не проявлен, значит вы его проявите. Если он у вас был избыточен, значит Земля постарается его выровнять. Изменится это через сферу ощущений, через поток получения информации, через умение видеть и подмечать то, что вы не видели и не подмечали раньше. Потому что огонь связан у нас еще и с внимательностью. И если земля связана со вкусовыми ощущениями, то огонь в большей степени связан с глазами. И недаром наши пращуры говорили о том, что если вдруг у тебя начало садиться зрение, смотри побольше на огонь и зрение начнет потихонечку восстанавливаться, на живой огонь. Да, вот просто затопил камин, да, остер в лесу, вот смотри на него, смотри, впитывай глазами да, и все начнет потихоньку восстанавливаться. Вот так говорили наши предки. Соответственно, живой огонь, он тоже будет вам в помощь, в помощь на этом этапе. Смотрите на него, впитывайте его и амулет, который мы сейчас будем с вами делать, он тоже будет вам помогать проявить свой собственный внутренний огонь. Он проявится, если он был избыточен, значит он будет немножко потушен, и вы это увидите. Но если он был не в недостатке, если он был в ущербе, значит он проявится в том объеме, в котором он нужен для равновесия, и вы это тоже почувствуете, что-то будет в вас меняться. Либо в первом случае, если придется его тушить, вы станете более мягкий, более домоседливы. а если его приходилось, приходится раздувать, то, конечно, характер ваш и потребность в новизне будет очень ярка. И вы это почувствуете, и ваши близкие это почувствуют. Соответственно, скорость мысли, скорость передачи текста не в пример земле. Вы будете очень красноречивы откуда что берется, что называется, вы будете очень красноречивы и э, люди огня обычно за словом в карман не лезут, наоборот их как правило вообще не заткнуть, триндят и триндят, и триндят и триндят, бесконечно. Да? Так что если вдруг на вас нападет качество болтливости, не удивляйтесь, это просто пробуждается в вас огонь, да? близким объясните, надо потерпеть. Вдруг. О том, как вы будете работать с огнем и с землей, я, мы с вами поговорим после всех После всех наших медитаций, после всех наших занятий. Это не успокоение, это выравнивание. Это огонь становится таким, каким приемлем вашей земли. Конфликта нет, поэтому и кажется, это проявляется как успокоение. Когда огонь постоянно постарается поглотить вашу плоть, вашу землю, земля периодически будет бунтовать. Или напротив, если недостаточно огня, земля находится в оптичном состоянии. Постоянный взгляд на огонь, на живой огонь, просто выравнивает естественное состояние. Огня становится либо больше, либо меньше в зависимости от вашей земли. Помните, земля правит валом. Не огонь, земля. Изначально мать решает, определяет, сколько нужно огня. А в вашем случае мать это... Ваши первоосновы как-то заполнены информационно, первоосновы заполняются в течение всех жизней, в которой вы проживаете. Что-то стирается как ненужная информация, что-то подгружается в вас искусственно, но в любом случае именно степень заполненности первооснов и называется бытийная масса, если они заполнены объемно. Вполне бытийная масса высокая, если они заполнены чуть-чуть и, и очень специфически бытийная масса низкая или специфическая. Понятно? Поэтому, конечно, надо заполнять их равномерно. Заполнением первооснов мы занимаемся на третьем курсе стихийного факультета. Сначала надо подготовить свое сознание к этому правильному заполнению. Но причина именно в этом. Огонь и земля занимаются этим процессом. Ведь раньше огонь у вас был проявлен в большей степени, чем земля, и поэтому его поведение было однозначно такое агрессивно-террористически-мужским. А сейчас проявилась земля, и она ваш огонь немножечко усмирила, да, она его сделала послушным, а теперь она должна сделать его дееспособным, не разрушительным, но деятельным. Потому что до сих пор было разрушительное. Да, да, совершенно верно. И вот будет происходить этот договор. Это блоки, это у вас вылезают вот блоки, что в горле, что в ногах. Огонь показывает, где он не проходит. Да? Где на уровне каузальном тела это события, которые, что называется, били по рукам и по губам, когда ты свой огонь проявлял, скажем так, в силе и в ярости, да, всегда всегда давали затрещины. Ноги, да, когда а, огонь заставлял двигаться быстрее, всегда получали, что называется, неприятные эффекты. Да, ноги это помнят, ходи медленно, да, тише едешь, дальше будешь, тот самый метод. Вот, вот так и так и так это все в блоках и проявляется. Хорошо, вот это лучше, да, потому что завивание все-таки подразумевает разум. А вот разрушение, да, это вот сейчас вот по телевизору что-то происходит, да, то, что это мы все хорошо видим, как носить, носители безудержного огня, которые полностью отрицают землю, которые полностью отрицают материнский принцип, те же самые там, террористы и ИГИЛ, разрушают древнейшие памятники, которые естественно являются культом матери. Потому что любой памятник, любое архитектурное сооружение это ее проект, а уж тем более архитектурное сооружение культового свойства. То, что в них сейчас бесится, это бесится их огонь, который желает уничтожить любую память о том, что женщина имеет право. Вот так вот работает эта религия, к сожалению. Вот, а у, у, у них она возбудила огонь, огонь связанный с разрушением, да, вот с матом с убийством там, вот со всеми этими делами, Вот это как раз и надо чистить В умелых женских руках любой огонь будет огнем в очаге, да, а не пожарищем. Да, правильно. 21 угу. угу. Отлично. У меня отлично. Нет, но... Да, но состояние как раз для деяния, да? не да. для разрушения, не для убийства, не для катастрофы, не для деяния. Почему? Для деяния максимально конструктивного. Вот это качество и нужно будет в себе развивать. Как только начинается вот это вот, а, всех убью, один осталось все, это огня много. Это выходим из огня, чистим огонь, входим обратно в землю да, и так далее. Но это я расскажу. Все должно быть равновесно. Мать допустит огонь только в том случае, если он будет ее правильно оплодотворять. А правильно это оплодотворять это давать ей возможность родить в этом мире чего-то новое всегда, того, чего не было. Как любой ребенок, он приходит в этот мир, такого больше нету. Даже близнецы друг с другом не похожи. Огонь должен быть проявится, он должен быть ощутим. Мало, да. Огонь это воля, это самостоятельность, не одиночество. Не индивидуализация, а именно самостоятельность, что очень важно. Независимость от сильных мира сего, независимость от носителей другого огня, от мужчин, от властных структур, да, от богов, от религий. Это самостоятельность. Овладейте огнем и вам перестанет нужна будет слепая вера. Вам нужны будут знания, Знания предопределяет воздух, но знания не войдут в сознание, которое тупо верит, но не знает. Огонь должен быть дочищен, как и земля. Неприятия огня быть не должно. Огонь, как и земля, должны при прикосновении к нему давать толчок силы. Если земля должна просто давать силу гудением, то Огонь вспышками, импульсами. Т -т -т -т. Теле в разуме перед глазами, вот здесь вот в мужичке, да, вот как, вот как угодно, как вы его почувствуете, это вот импульс, импульс действовать, действовать, действовать. Когда прикасаешься к стихии, а она не дает силу. Вот нет этого всплеска на действие, на движение, на процессы, на мечтания, на поступок, на этой стихии ты не способен на поступок. Вообще поступок, да. То есть стихия притормаживает, стихия берет силу, стихия внушает страхи, значит надо чистить. А если стихия не внушает страхи, она говорит, все нормально, сила есть, действуем, да важно, как, действуем, как я тебе потом расскажу, ты главное прими сейчас действо. Каждое подразумевает свое действие, да, земля свое действие, огонь свое действие, вот вы и решите, какие, на какие же действия сподвигают вас ваша земля и ваш огонь. Задача ясна. Очень важно, каждый день дневник. Без дневника вы не разберетесь в процессе. Если вы не будете фиксировать каждый день в событийном состоянии, в его переживаниях, в собственном отношении и во всех даже пусть незначимых событиях вы не увидите разницы. ну может быть увидите, но как любой другой человек. ой, состояние переменилось. во что переменилось? куда переменилось? а что дает это состояние? дает ли оно вообще что-нибудь? вы не поймете. только лишь скрупулезно фиксируя тук тук тук тук тук, вы все поймете правильно.